Привет, любители вкусной еды, здоровой пищи. Вот, есть такие интересы. Сейчас вам покажу лайфхак, как сделать так, чтобы было вкусно пить чай с лимоном. Отрезаете лимончик свеженький. Для этого вам нужно отрезать свежий лимончик свежий лимончик отрезать надо музыку я потише сделал мой проект диджей колдун я макс Свехов желает тебе успехов вот короче лайфхак можете сами попробовать пишите в комментариях его и секретарь адекватные комментарии опубликует мат и всякая там это всякая свой негатив печататься не будут сразу предупреждаю эти все лозунги идите на майдан и кричите там ругайте а там кого-нибудь кого другого вот берете короче чтобы вкус вкуснее было вот так вот так вот берете и вкуснее будет намного попробуйте вот вам лайфхак один так делаете вот опаньке можете поверить можете так делать можете э, ну то есть э, как вы обычно наливаете чай выпите ощущения какие у вас будут и так сделать и еще смотрите так как я делаю вот вода будет намного вкуснее где-то надо минуту подождать, минуту, ну минимум минуту, да. Ну, это могут делать только мужчины, вот, с положительной энергетикой. Женщины такое не делают, а от этого эффекта не будет вот вам лайфхак как сделать свою пищу вкусной и и полезной вот сейчас подождем минутку еще немножко осталось вот подписывайся на мой канал у меня много чего интересного полезного. Музычка моя, диджей колдун, я же говорил, да, сейчас пишу альбом. Вот сейчас это записано только, ну это демка. Вот теперь можно и пить. Вот берем и пьем а, вкуснятина. А, Вкусно, рекомендую Все, делай как я Делай лучше меня Пиши комментарии Пока-пока, подписывайся на мой канал Все Кухня холостяка